мир всем хочу представить вашему вниманию небольшое пособие под названием как преуспевать в христианской жизни многие христиане я и себя вспоминаю мы называемся христианами а живем совсем не по-христиански мы грешим даже элементарные грехи киньте лжом на пустом месте шутим я уже не говорю о куреве, о, пья, о пьянстве, но тем не менее мы называем себя христианами. Это в корне неверно. И вот я хочу прочитать, как можно назвать, пособие, как преуспевать в христианской жизни. Р.А. Торей. Это не православный христианин. Но здесь, если что, я буду читать материалы, которые не противоречат православию. Очень интересно пишет, и может кому-то понадобиться, чтобы исправить свою христианскую жизнь в нужное направление. РА Торей. Как преуспевать в христианской жизни? Введение. В течение многих лет я чувствовал нужду в книге, которую необходимо вручить людям, начинающим христианскую жизнь книге, могущей помочь иметь успех в начатой ими новой жизни. Я не нашел такой книги и поэтому был вынужден написать ее. Эта книга имеет в виду рассказать новообращенному о наиболее важных сведениях, которые он должен знать. Я надеюсь, что пресвитеры, евангелисты и другие христианские работники найдут ее полезной для вручения новообращенным. Я надеюсь, что книга окажется полезной также и многим уверовавшим давно, но не достигшим достаточного роста, к которому они стремились. Глава 1. Правильное начало. В христианской жизни нет ничего более важного, чем правильное начало. Если мы начинаем правильно, то мы можем и ходить правильно. Если же начало неправильное, то вся дальнейшая жизнь может оказаться неправильной. Если кто-либо из читающих эти строки начал неправильно, то очень просто можно начать снова правильно. О правильном начале в христианской жизни дано объяснение в Евангелии от Иоанна 1.12. А тем, которые приняли его, верующим в имя его, дал власть быть чадами Божиими. Правильный путь для начала христианской жизни ⁇ принять Иисуса Христа. Каждому принимающему его Он. Немедленно дает власть стать чадом Божьим. Если читатель этой книги, являясь самым нечестивым человеком на земле, примет сейчас Иисуса Христа, то в этот же самый момент он становится дитятей Божьим. Бог говорит так совершенно ясно в приведенном выше стихе: Никто не может стать дитятей Божьим каким-либо другим путем. Никакой человек, как бы он ни был хорошо воспитан, и как бы он ни был огражден от пороков и зла этого мира, не может быть детятей Божьим до тех пор, пока он не примет Иисуса Христа в свое сердце. «Мы, сыны Божии, повери во Христа Иисуса», говорит Павел Галатам 3.26, «никакого другого пути нет, как только этот». Что это значит принять Иисуса Христа? Это значит, что Христос должен стать вам лично таким, каким Бог предлагает его каждому. Иисус Христос есть дар Божий. Иван 3.16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Некоторые принимают этот чудесный Божий дар. Каждый, принимающий этот дар, становится детятей Божиим. Многие другие отвергают этот дар, и каждый, отвергающий этот дар Божий, погибает. Он уже осужден. Верующий в Него не судится, а верующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. Иоанна 3:18. Что Бог предлагает нам? Кем для нас должен быть Его Сын? Бог предлагает нам, чтобы наши грехи Иисус взял на Себя. Мы все согрешили. Нет мужчины или женщины, или мальчики, или девочки, которые бы не согрешили. Если кто-либо из нас говорит, что не имеет греха, то обманывает сам себя и лжет Богу. Теперь каждый из нас должен нести свой грех. Или, или же кто-то другой должен нести вместо нас. Если мы должны нести наши собственные грехи, то это значит, что мы должны быть отчуждены навсегда от присутствия Божия, так как Бог свят. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы Иоанна 1 Иоанна 1.5. Однако Бог сам предусмотрел друг, другого с большой буквы, чтобы вместо нас Он понес наши грехи, так чтобы мы не имели нужды нести их сами. Этот другой, взявший на себя наши грехи, есть Сын Божий Иисус Христос. Ибо не знавшего греха, он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5.21 Первое условие – это правильное начало. Второе условие – глава 2. Открытое исповедание Христа. Начав христианскую жизнь правильно, путем надлежащего отношения ко Христу, в личных взаимоотношениях между Ним и вами, вам нужно сделать следующий шаг, заключающийся в открытом исповедении родства, которое теперь существует между вами и Иисусом Христом. Иисус говорит в Матфея 10.32 «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я» пред отце моим небесным он требует публичного исповедания и требует этого ради вас это путь к получению благословения многие пытаются быть учениками иисуса и скрывают это от сего мира никто не имел успеха в таких попытках быть тайным учеником значит не быть учеником вовсе если кто-либо принял Христа, то он не должен этого скрывать, ибо от избытка сердца говорят уста. Матфея 12.34 Публичное исповедание Христа является очень важным, и поэтому апостол Павел поставил его на первое место в его формулировке условий для спасения. Он говорит, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом,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 Действительного спасения. Когда мы исповедуем Христа здесь пред людьми, то Он исповедует нас пред Его Небесным Отцом. И Отец даст нам Святого Духа, как печать нашего спасения. Это недостаточно, если мы исповедуем Христа только один раз. Например, когда мы получаем конфирмацию, или когда присоединяемся к поместной церкви, или когда выходим вперед на евангелизационном собрании. А если по-православному будем говорить при крещении. Мы должны исповедовать Христа постоянно. Мы не должны стыдиться нашего Господа и Царя. Люди должны знать, что мы находимся на Его стороне. Дома, в церкви на работе, в спортивных играх мы должны дать понять людям, где мы стоим. Разумеется, мы не должны кичиться нашим христианством или благоче... благочестием, но мы обязаны жить так, чтобы никто не сомневался в нашей принадлежности Христу. Пусть будет видно, что мы прославляем Его как нашего Господа и Царя. Отсутствие исповедания Христа является одной из наиболее частых причин отпадения. Христиане попадают в затруднительное положение, когда они скрывают все христианство. Они поддаются искушениям, и течение мира сего начинает уносить их от твердой веры. Чем больше вы превозносите Иисуса Христа, тем больше Он укрепляет вас. Вы будете избавлены от многих искушений, если всем, изв... если всем будет известно, что вы исповедуете Христа, как вашего Господа. Третий этап. Изучение Библии. Библии Нет ничего более важного для духовного возрастания христианина, чем регулярное систематическое изучение Библии. Это также верно в духовной Жизни, как в физической жизни наше здоровье зависит от того, что мы едим и как много мы едим. Правильное питание для души, наш, для души находим в одной книге, это книга Библия. Разумеется, верный служитель Евангелия будет питать нас Словом Божьим, но этого недостаточно. Он питает нас один или два раза в неделю. А мы нуждаемся в ежедневной пище. Кроме того, нельзя зависеть всецело от питания нас другими. Мы должны научиться питаться сами. Если мы изучаем Библию для себя так, как подобает, то мы станем в большой мере независимыми от человеческих учителей. Даже если, к сожалению, наш служитель является сам несведущим в истине Божией, то мы все же будем сохранены от вреда. Мы живем в такое время, когда ложные доктрины изобилуют вокруг нас. Только тот христианин предохранен от заблуждений, кто изучает свою Библию ежедневно. Я от себя добавлю, Изучает Библию ежедневно и обязательно с толкованием святых отцов. Апостол Павел предупреждал руководителей церкви в Ефесе о том, что в скором времени хищные волки проникнут в их среду и не будут щадить стада, И из них самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Но он объяснил им, каким образом быть в безопасности, даже в такое опасное время. Он сказал, «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Деяние 20.32 Через размышление над Словом Божьим благодати, они могут быть в безопасности даже в среде изобилующих заблуждений, проявленных руководителями церкви. В своем послании к пресвитеру церкви в Ефесе апостол Павел говорит, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 2 Тимофею 3.13 Однако он продолжает наставлять пресвитера Тимофея, объясняя ему, как он и его верующие могут быть в безопасности, даже в такие времена, когда опасность возрастает. Это возможно через изучение священного писания, которые могут умудрить во спасение. 2 Тимофею 3, 14 15. Апостол добавляет, «Все писание богодухновенно». И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. 2 Тимофею 3,16-17 Иными словами, можно сказать, что через изучение Библии человек будет тверд в здравом учении, будет видеть свои грехи и недостатки и откажется от них, найдет дисциплину в правильной жизни и обретет все необходимое для добрых дел. Повторюсь также, обязательно изучаем Библию с толкованием святых отцов. Следующая глава «Молитва». «Тот, кто желает преуспевать в христианской жизни, должен вести молитвенную жизнь». Многие неуспехи в христианской жизни и христианской работе происходят в результате нерадивости в молитве. Очень немногие христиане посвящают молитве достаточное время. Апостол Иаков говорит верующим его времени, что нищета и бессилие в их жизни и служении объясняется небрежением в молитве. «Желаете, — говорит Бог через апостола Якова, — и не имеете, потому что не просите, — Якова 4.2. Так и теперь многие христиане спрашивают, почему я так плохо возрастаю в моей христианской жизни? Почему я так часто не имею победы над грехом? Почему я приношу так мало плода для Господа, несмотря на мои усилия?» Бог отвечает им, не имеете, потому что не просите. Следующая глава. Труд для Господа Иисуса Христа. Одним из наиболее важных условий для духовного роста и силы в христианской жизни является работа для Господа. Никакой человек не может обладать физической силой без упражнений. И никто не может пребывать в духовной силе без духовного упражнения, без работы для Господа. Христианин, трудящийся для Господа, радостный христианин. Трудящийся христианин, сильный христианин. Некоторые христиане никогда не отпадают, так как они настолько заняты работой для Господа, что у них нет ни времени, ни желания для отпадения. Многие так называемые христиане отпадают, потому что они слишком праздны. Они не желают трудиться для Господа, но для отпадения они всегда готовы. Иисус сказал первым ученикам, «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» Матфея 4,19. Всякий, не являющийся ловцом человеков, то есть не приводящий души ко Христу, не следует за Христом. Принесение плода посредством приведения душ к Спасителю для, является целью, для которой Иисус избрал нас, а также является одним из наиболее важных условий для силы в молитве. Иисус сказал Иоанна 15,16. «Не вы меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». И чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить, дабы чего не попросите от Отца, во имя мое Он дал вам. Опыт христианского служения подтверждает с избытком истинности этих слов нашего Господа. Тот, кто полон деятельности в приведении душка Христу, является тем, кто полон радости во Христе. от себя добавлю, трудиться можно для Господа, благовестием, то есть на работе, друзьям, прохожим, соседям, то есть говорить о Христе, вот благовестие, это тур для Господа, можно открыть на YouTube канал, христианский, там говорить о Библии, о Христе, можно открыть, WhatsApp, телеграм каналы, собирать людей, разбирать Библию с друзьями, то есть это все труд для Господа. Все, на этом я эту запись заканчиваю, слава тебе Боже наш, слава тебе.